Представляем вашему вниманию пожарную инструкцию о действиях персонала при пожаре. Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть в каждой организации. В данной инструкции указаны основные действия, которые необходимо выполнять при возникновении пожара на объекте. Инструкция изготавливается из самоклеющейся пленки размером А4.